Приходько Натали из Москвы спрашивает, вот в экономическом блоке правительства с завидным постоянством говорили о том, что мы нащупали дно кризиса, а то оттолкнулись от него. Семь раз уже вот насчитали таких слов. Как вы оцениваете, где сейчас находится российская экономика? И вспоминая большую пресс-конференцию, ну, видимо, ту в конце 2014 года, полтора года назад, какая сейчас полоса? Черная или белая? Ну, no. серая. И скажу почему. Потому что ситуация она еще не исправилась, но, но все-таки тренд положительный. Вот смотрите, я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже... Только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%. В этом смысле действительно достаточно трудно нащупать, нащупать это дно, но вот оно как бы нам показано правительством. В этом году еще небольшой спад, а в следующем году подъем. Но вот я специально взял таблицу с собой, чтобы. Чтобы не напутать в цифрах, я уже говорил о ВВП, о промышленном производстве, есть и, к сожалению, есть и другие минусы, существенные для наших людей, о чем мы никогда не должны забывать, и работать над тем, чтобы преодолеть эти тенденции. А именно, располагаемые доходы, реальные доходы, реальные доходы населения снизились на 4%, а реальная заработная плата еще больше. Но что вселяет оптимизм? Есть абсолютно позитивные вещи, например, рост в сельском хозяйстве, я уже сказал, 3%, жилищное строительство в прошлом году достигло максимума – 85 с лишним миллионов квадратных метров. Это рекорд. Теперь у нас сохраняется очень, ну не очень, но на низком уровне безработица – 5,6% всего. Это очень большой рост есть, но очень небольшой по сравнению с докризисным временем. Материнский капитал мы проиндексируем, он 450%. 3000 рублей, да? Сальдо, что очень важно, сальдо торгового баланса, несмотря на падение цен на нефть, а цены упали в два раза практически, сальдо торгового баланса, то есть мы зарабатываем больше, чем, чем тратим, 146 миллиардов рублей. Это хороший показатель. Сохраняются резервные фонды. Международные, международные резервы. Сейчас, извините, международные резервы России вернулись к началу 2014 года. 387 миллиардов рублей. То есть и дефицит, дефицит на минимальном уровне находится даже меньше, чем планировали. 2,4%.